Приветствую, мои родные! Вы на канале Елены Дегуровой и, конечно же, сегодня вы услышите еженедельный прогноз на неделю с 13 по 19 мая. Прежде чем мы продолжим, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Спасибо за полезняшки и будем продолжать. Сначала я дам вибрационный прогноз, потом я дам... Рекомендации кратко на каждый день, когда что ждать, что делать, что не делать, а вот подробный, детальный прогноз на каждый день, большое описание по лунным дням, по а, знакам, а, в, в каком знаке а, находится луна, какие рекомендации, практики для того, чтобы вы их проводили, вы можете найти в нашем клубе яркожителей и постоянно дополняется обновляется там информация поэтому пользуйтесь ссылочка будет под этим видео или в соцсетях я постараюсь ее дать то есть это клуб где мы каждый день даем какую-то новую информацию практики. вы можете там заранее посмотреть какой день для чего выбрать я даю рекомендации на месяц вперед, поэтому вы сможете не просто услышать, что вас ожидает в какой-то конкретный день, а самое главное, создать свой ритм жизни, согласованный со Вселенной. Итак, мои родные, клуб яркожителей, ссылочка будет под видео. А теперь вибрационный прогноз, что же нас ждет на неделю с 13 по 19 мая. Ну, во-первых, полнолуние, 19 мая полнолуние, и к майскому полнолунию 19 мая с одной стороны много сил, много энергии, а с другой стороны эта сила сосредотачивается в узких зонах, направляется на конкретные дела, то есть эта неделя, это время действия конкретных дел и еще женской энергии. А в результате при всей активности процессов большинство людей окажутся словно отстранены друг от друга или даже от внешнего мира. Будет ощущаться у некоторых людей одиночество, потерянность периода, но это ложное ощущение, это только кажется, что нас в целом на неделе ожидает в делах, в работе, так это вот это время наведения порядка, и, мои родные, смены деятельности. Поэтому и кажется, что каждый сам по себе, каждый замкнулся в себе из-за большой нагрузки, и текущие дела бросать нельзя, и новых дел навалится не в проворот. Вот из новых и придется снова выбирать. Это вот что-то явно будет лишним. А Что-то надо взять и делать с какой-то удвоенной силой, и про текущие задачи обязательно помним, они-то про нас точно не забудут, их очень важно завершить. И чем ближе мы подходим к полнолунию тем фундаментальнее финансовые вопросы это прекрасное время для заработка однако для него нужно немало потрудиться то есть пахать пахать и пахать ну а что вы хотели весной то это же время сажать а, семена и потом будет время получать урожай зато появится возможность Приумножить капитал семьи, то есть не просто заработать какую-то одноразовую премию, а улучшить долгосрочный доход. В это время прекрасно, вот прекрасно совершайте сделки с недвижимостью, покупать большие вещи, товары для дома, для семьи, а также для дела. То есть средства производства, материалы для работы, вот в таком направлении. Одновременно нужно избавляться от материальных ценностей, которые ту самую ценность уже, собственно, утратили. То есть хотите купить новое пальто, чтобы оно долго, качественно вам служило, чтобы вы радовались тому, что вы его приобрели, соответственно, выбрасывайте старое, которое уже даже на даче стыдно носить, понимаете? То есть выбрасывайте, а не убирайте с глаз долой, а вдруг когда-то пригодится, сделайте эту ревизию на этой неделе. Если необходимо решать на этой неделе дела с документами или а, с какими-то официальными действиями, а, ведомствами с, с официальными, да, то воспользуйтесь моментом. Время довольно удачное, все будет сделано правильно, хотя возможно придется подождать дольше, чем хотелось бы, ну например в очереди, но ну, это будет единственная, пожалуй, загвоздка, которая вас ожидает. Что касается отношений, то несмотря на май и близкое полнолуние, о а полнолуние я вам расскажу тоже более детально в одном из следующих видео, то отношения, они, знаете, если описать образно, то они замерзнут и остановятся в развитии, так это, замер, заморозятся. Но все-таки май и полнолуние они обратят внимание на «и», «или». Да? Вот у кого-то лед ляжет в отношениях с конкретным человеком, а у кого-то встанет ледяная стена между внешним миром и какой-то связью. Вот, например, да, например влюбленная пара в это время забудет о том, что помимо их любви есть еще и другие люди, другие контакты другие отношения, и может начать принимать решения без учета того самого внешнего мира. Кроме того, сейчас может выясниться что-то тайное, что-то скрытое, как в самих отношениях, так и в плане других людей. Вот это то самое время, когда проявляются запретные отношения, когда уходят из семей, да, как все думали, примерные супруги, потому что Сердце давно уже далеко от гнезда, когда женятся вчерашние подростки без одобрения родителей. Вот это то самое время. То есть момент, ну, на самом деле, нелегкий, так скажем, да. Важно, что решение, принятое, изолировано от мира, будет вполне серьезным, а не случайным помутнением сознания в какой-то период, и тем более от полнолуния. И если в вашей жизни подобных случаев, я надеюсь, не предвидится, то все равно придется пережить период охлаждения в тех или иных контактах. И этот период тоже будет нужен для принятия решений или осознания дальнейшего развития отношений. Что касается новых отношений, как вы понимаете, особо развиваться они не будут. Да и те, которые начались достаточно недавно, они сейчас тоже застынут. Не торопитесь, не волнуйтесь, дайте зерну прорасти. Зато какой стихийной силой наполняется противостояние врагов. Вот тут уж кто, никто сильнее, а кому повезет, мои родные. Но зато разбирательства будут, знаете, как в кино, как в театре. Почти Шекспир или, я не знаю, даже, наверное, Стивен Кинг. То есть тут тоже кому как повезет, тоже наблюдайте, будет, конечно же, многое зависеть от уровня ваших вибраций, поэтому наблюдайте. Что касается здоровья, этот период очищения подошел к концу. Самочувствие становится более спокойным, однако есть риски травм, особенно ушибов. Вот об этом детально, когда, в какие дни, чего описаться, когда, какие опасности, от чего, когда, какие можно операции делать или не делать, это все я даю детально в клубе «Мои родные». Там очень много полезной информации на каждый день, притом расписанная заранее на весь месяц, чтобы вы могли планировать. Также смотрите, опасный период на этой неделе – для синячков, и, кстати, опухолей в результате травм. Поэтому аккуратно, незадачливое падение может в будущем опер, обернуться большой трагедией. Если говорить в целом об операциях, то есть, смотрите, я даю информацию в целом на неделю, в клубе я расписываю по дням энергии дня, в соответствии с луной и так далее и так далее и вы конечно же можете заказывать индивидуальные прогнозы особенно если у вас ожидается какая-либо какое-либо мероприятие здоровье отношения начала бизнеса неважно что мы рассчитываем относительно конкретно вас поэтому заказывайте индивидуальные прогнозы вот до да, вернемся к здоровью в целом, в целом, операции проходят вполне удачно, а вот влияние лекарств а, может быть очень спорным. Одно лечим, другое калечим. И как на прошлой неделе, а сильны будут побочные эффекты. Также сохранится... Потребность, ну знаете, как в валерьянке, нервозность сохраняется, поэтому пьем что-либо успокоительное, а мы пьем биогенную гидроплазму, поэтому кому интересно, тоже обращайтесь. Стрессоустойчивость становится, уж, я и так стрессоустойчивая, а сейчас вообще как удар, так что тоже очень-очень полезная штука. Да, милые женщины, косметология удачна, практически любая будет на этой неделе, а про стрижки смотрите опять-таки в клубе, потому что вот для тех, кто никуда не смотрит, скажу, удачны почти все дни, кроме вторника, воскресенья, но опять-таки смотрим в календарь, смотрим в клуб, и подбираем дни для того, чтобы быть красивыми, счастливыми и богатыми, потому что, в общем-то, вся информация в клубе, она крутится вокруг изобилия и достатка. Свадьба, свадьба, свадьба, свадьба. Для тех, кто собирается создать семью на этой неделе, вот примерно со вторника май перестает так тяжело давить на новые семьи, внеся в них радость и спокойствие. Правда, есть два нюанса. Замкнутость отношений, я уже об этом говорила, сейчас требует очень спокойной свадьбы в узком кругу. Чем пышнее свадьба, тем больше сложностей соберет молодая пара со всех, кто будет присутствовать на торжестве. Одновременно праздник должен быть радостным для молодоженов прежде всего, чтобы они как можно меньше думали о сложностях мероприятия, о каких-то действиях, о том, как всех разместить и так далее. То есть Иначе и в семейной жизни будут одни хлопоты и сложности. А, так, ну свадьбу отгремели, дальше у нас дети начинают рождаться, и вот детки, рожденные на этой неделе, будут чаще обладать творческим характером. Они будут готовы развиваться, а, расти над собой всю жизнь, но это довольно замкнутые люди. Их нужно учить общению, то есть это вот этот а, их, эту их особенность надо развивать, то есть это то, что необходимо будет развивать вашим детям всю жизнь их необходимо будет учить общению нормальному теплому взаимодействию с другими людьми поэтому пораньше отдавайте в садик вы гуляйте на площадках, знакомьте их с другими детьми, вовлекайте в игры с другими детьми, далее, когда начнут подрастать, отдавайте их в кружки, где именно общение идет, да? то есть не шахматы тихие, спокойные, даже не спорт, где каждый ну, не так часто общается, да, а именно, может быть, это театральный какой-либо кружок, или, ну, вот, туристический, где именно коммуникации и взаимодействие с людьми, это будет для них великолепно, вы им очень-очень поможете в, в потом, в будущем. К тому же они довольно доверчивы, так что и умение защищаться им, тоже будет очень кстати, то есть вот общение с людьми, понимание людей, это будет очень кстати. Поэтому используйте это, вы уже будете понимать, что нужно для ваших детей. Опять-таки, индивидуальные прогнозы я, естественно, создаю, диагностики создаю, поэтому обращайтесь, всегда с радостью вам помогу. Так, путешествия. В целом неплохой период для путешествий, май вообще способствует путешествиям, собственно тяжелой в плане дорог была только первая неделя мая, когда было время огней, а теперь уже до конца месяца. Все нормально, спокойно и даже до июньского новолуния, которое будет 3 июня, неприятности, проблем в дороге будет, ну, буквально, знаете, ну какая-то мелочь, если и будет, то какая-то мелочь. Удачнее всего пройдут деловые поездки, перемещения какие-то деловые, связанные с деньгами, с бизнесом, с приумножением капитала и несколько будет снижен творческий потенциал но это лишь от того что период будет период требует окончания предыдущих проектов и поиска новых источников вдохновения и поверьте они найдутся с избытком не переживайте не крутите в голове боже боже что мне делать куда мне идти всему свое время да что нас еще ожидает очень интересненького на этой неделе вот посмотрите по сторонам дома дома у себя посмотрите по сторонам а, много ли хорошего дорогого фарфора иногда вот чашечки вазочки статуэточки они сами прыгают на пол вот на этой неделе вы об этом узнаете другие вещи тоже будут чаще падать чем обычно а, причем чем более вещь чем, чем более дорогая вещь и хрупкая, тем больше вероятности того, что она упадет. К телефонам, кстати, это тоже относится, берегите телефоны. Что еще нас в целом ожидает, если говорить по ну, разделить неделю на части, да, то есть мы прошли по сферам жизни, теперь по частям недельку пройдемся. Опять-таки ежедневные прогнозы в клубе мои родные вас будут ожидать, потому что физически просто я не буду успевать все выкладывать в соцсети, это занимает огромное количество моего драгоценного времени, поэтому вот как-то так. А, так, сейчас, что еще хотела сказать в понедельке? <къем> да, вообще нас ожидает интересная, а, даже где-то, когда-то местами такая взбудораженная неделя. И одновременно наступает несколько весьма долгосрочных влияний, поэтому в один прекрасный день можно проснуться и почувствовать, будто все не то и все не так. И это замечательное время. Кстати, несколько, ну вот, пересмотрите свою жизнь, это самое лучшее время для пересмотра, взять самое лучшее, отбросить то, что уже давно себя изжило. Не бойтесь расставаться, не бойтесь оставлять в прошлом все, что отжило. А первое, на что обратите внимание, очень важно, мои родные, слушайте и запоминайте, пожалуйста, и делитесь с друзьями. Очень сильно, я вначале говорила об этом кратко, очень сильно на этой неделе выражены женские энергии. Время, когда всего можно было бы добиться криками, активными действиями, наглостью, прошло. Теперь придется перестроиться, научиться мягко просить, нежно, любя, целуя мужа в шейку, в щечку, в ушко, куда он больше любит, не осуждать и искренне благодарить людей за все, что они для вас делают, ключевое за все, даже когда вы не осознаете, за что можно поблагодарить человека, что вот он такая редиска, такое вам тут выдал, а да, мои родные, за это благодарим прежде всего. Это прекрасное время, чтобы заниматься женскими практиками и творчеством. И я, кстати, вот сейчас э, приняла решение, э, те, кто у меня давно занимаются, помнят э, наш марафон э, женских практик, э, и... Триумф новой женщины, да, кто помнит, ставьте плюсики, делитесь ощущениями под видео, в соцсетях, везде, потому что хотя бы плюсы, восклицательные знаки, то есть дайте понять людям, что вам это нравится, это безумно обалденная штука, и вот я попрошу сегодня Диму включить для участников клуба этот марафон, он стоил 9 тысяч, мои родные, тысяча в месяц стоит клуб, поэтому переходите, обязательно, чтобы вы могли сами себя собрать в кучу, это 9 женских состояний, 9 женских состояний, триумф новой женщины, поэтому, внимание, ссылка на клуб будет под этим видео, и сегодня в течение дня Дима сделает доступ для участников клуба яркожителей к этому прекрасному тренингу. Вот, поэтому это, да, это лучшее время заниматься женскими практиками, вообще любым творчеством, те, кто у нас в исцеляющих вибрациях, на сервисе исцеляющих вибрации, тоже ссылочка будет под видео, а те, кто на тарифе премиум, у вас есть большой тренинг мандалы, там два больших плотных дня. По мандалам что значит каждый цвет что значит каждая завитушечка плюс у вас там в подарок идет еще альбом с мандалами тематическими поэтому пользуйтесь мои родные для вас делаю максимально все что могу вот что можно еще сегодня делать <къех> вообще можно не показывать всему миру вот это свое творчество да? или оставлять рисунки, стихи и прозу в столе до тех пор, пока они не будут доведены до совершенства с вашей точки зрения. Но сделать на этой неделе это обязательно. Поэтому рисуйте мандалы, пишите стихи, пишите картины и делитесь своим творчеством в наших соцсетях. Очень-очень интересно. У нас даже есть где-то группа, в которую почему-то мало кто забрасывает новой информации, творчество, шарохримное творчество, я его, ее создавала именно для того, чтобы вы делились тем, что вы делаете. Поэтому вспоминайте про эту группу и добавляйтесь. А, так, да, коли мы про женщин говорим, одиноким женщинам выпадет замечательный шанс обрести пару на этой неделе. Тем, кто уже нашел партнера и даже вышел замуж, рекомендуется обратить внимание на жилище и уют. Помните, я говорила о неком замораживании отношений вот если вы вместе с, со своим партнером да, то есть мы делаем коррекцию если вы вместе со своим партнером займетесь жилищем уютом выбором новой квартиры или наведением уюта в той в которой вы живете вы обойдете острые углы которые могут быть на этой неделе это важный момент, важный нюанс и такой секретик, как можно обойти эту заморозку. Вот, еще одно влияние нас ожидает, наступающее одновременно в принципе с первым, и интересно тем, что будет склонять к особенному стилю действий. Напоритость и разбрасывание неких флюидов вокруг себя уступают место осторожности. И порою даже чрезмерный. Вот сейчас на этой неделе бесполезно будет тормошить людей, требовать от них каких-то моментальных решений. Напротив, после несколько безумно бурных месяцев, когда жизнь была похожа на гонку, стоит немного расслабиться. И, конечно, это вовсе не означает, что все проекты, отношения и планы могут быть пущены на самотек. Нет, это не так, мои родные. И собравшиеся энергии указывают нам на то, что мы не всегда будем получать желаемое, а сначала оно все же, все же проверит, насколько действительно необходимо то, что просим и о чем мечтаем. А дальше обязательно подскажет более короткий путь, почему слушайте себя на этой неделе, и опять-таки, если вы находитесь в страхах, в сомнениях, вы свой голос внутренний не услышите. А если вы расслабляетесь, доверяете себе, знаете, куда, в каком направлении вы идете, зачем вы туда идете, вы идете в этом направлении из состояния любви, то вам и оставить это будет легко, если это не то, и увидеть, услышать более короткий путь к тому, что вы желаете, поэтому слушайте себя, мои родные. И третье влияние, которое нас ожидает, которое ну, несколько слабее уже, но все же имеется, оно будет связано с различными желаниями, мечтаниями и духовными практиками. Если у вас давно имеется заветная мечта, которую никак не получается осуществить, понедельник и четверг станут такими днями, когда можно... Направить свой запрос во Вселенную, и она обязательно вам ответит, при условии, если это действительно желание от состояния, а не от ума, если это желание из состояния любви, и оно вам и всем во благо. А, и вовсе не важно, о чем именно болит ваша душа, замужество, исцеление от болезни, карьерный рост или просьба разрешить какую-либо сложную ситуацию, сложившуюся между людьми или в принципе сложную ситуацию. Единственное, что загадывать категорически не стоит, это возвращение чего-либо или кого-либо. Блудного мужа, сына, подруги, друга и так далее. Вот не надо, это не надо. Необходимо смотреть только вперед, с открытым сердцем и ни на кого не держать зла. Отпустите все, оставьте этот багаж в прошлом, снимите рюкзак обид, ссор, злости, неудовлетворенности какой-либо, оставьте его в прошлом, хватит его тащить на себе. И если душевная рана все же еще болит, то постарайтесь поработать с практиком чтобы суметь разрешить эту внутреннюю проблему кстати с 15 по 30, по конец мая я объявляю бонусные консультации смотрите эту информацию тоже у меня в соцсетях сегодня максимум завтра она появится я думаю что сегодня к вечеру а, уже появится подробная информация о бонусной консультации где будет большая скидка и возможность получить а, помощь профессионала а, по более сниженной цене вот поэтому Получайте эту помощь от меня, от того профессионала, с которым вы уже работаете, неважно, это время, когда вы можете получить качественную обратную связь, качественную помощь, только после очищения, вот, освобождения обращайтесь к миру, мои родные. Вот это то, что в общем нас ждет а, на этой неделе, и так как я уже объявила, что я ежедневные прогнозы, рекомендации, практики, техники, все буду давать максимально в клубе, и также я буду включать там а, закрытые занятия, или как вы уже поняли, даже платные закрытые тренинги, достаточно недешевые. это все будет в клубе, поэтому ссылка под этим видео, а, обращайтесь туда, а сейчас... Кратенько пробежимся по дням, для того, чтобы вы могли тоже, ну, примерно, кто вдруг, вот, ну, нет тысячи, да, на клуб, на себя любимую. Поэтому кратенько пройдемся по дням. Итак, понедельник, 13 мая. Как я уже говорила, время пришло действовать. Прогноз на сегодня очень хорош для решения финансовых вопросов и вообще для проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Это отличный день для осуществления любых замыслов, требующих решительности, сообразительности, энергичности. И все то, за что вы давно не решались взяться, лучше осуществить именно сейчас. Единственное «но». Звезды будут склонять вас к резкости и к жесткости, что чревато конфликтами с окружающими. И чтобы избежать бессмысленной конфронтации, постарайтесь держать себя в руках, мои родные. Вторник, 14 мая. Да, кстати, в клубе я также буду давать полную табличку, какие практики, когда лучше делать. И, собственно говоря, сами практики частенько я тоже уже забрасываю туда. Итак, вторник, 14 мая. Сегодня звезды обещают вам принести долгожданное спокойствие. Во вторник. Спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой, с вибрационными практиками, с сервисом исцеляющих вибраций. И, в общем-то, любые виды отдыха, особенно интеллектуального, вполне подойдут во вторник. Если вы не работаете, то вторник – это прекрасный день для того, чтобы провести его за, ну, не знаю, разгадыванием кроссвордов, просмотром образовательных программ, то есть вот что-то такое интеллектуальное. А на работе же имейте в виду, что мысли будут особенно ясными, а мозг продуктивным. Используйте это время. 15 мая, 15 мая на первый план обещают выйти финансовые вопросы – Любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты, они потребуют от вас внимания. Опять-таки детально все рассказываю в клубе, потому что ну, там я даю детальный прогноз большой. Также не исключены недоразумения и споры по финансовым делам, и это прекрасный день для того, чтобы привести в порядок счета, проанализировать свои расходы, однако он совсем не подходит для важных шагов и решений в этой области, ну, вроде переговоров о зарплате, крупных покупок или крупных вложений. 16 мая, четверг, главный тренд на 16 мая это отрыв от реальности. Весь день у вас будет возникать соблазн закрыть глаза на любые реальные проблемы и заняться чем-то приятным. Дела, запланированные на 16 мая, вряд ли удастся закончить, поэтому даже не нервничайте, не напрягайтесь, чтобы не расслабляться. Впрочем, для всех, кто не относится к, к работоголикам, да, к трудоголикам, этот день очень даже будет хорош. Таковы будут вибрации дня, они будут склонять вас к тому, чтобы сходить на прогулку, сходить в кино, пообщаться с друзьями, заняться шопингом или в конце концов э, всласть помечтать. Правда, сегодняшние мечты, они скорее всего так и останутся мечтами, но удовлетворение, удовольствие доставят достаточно предостаточно, а это уже немало, согласитесь. Пятница, 17 мая. А Вот э, на 17 мая таковы вибрации, которые предвещают вам успех в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо, безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный. Сегодня не рассчитывайте на дипломатичность, ни свою, ни окружающих. Избегайте конфликтов, столкновений и даже обсуждений каких-либо ну, неоднозначных тем. В любви старайтесь совмещать решительность с осмотрительностью, если вы давно не могли решиться сделать какой-то шаг в ваших отношениях, то сегодня это будет самое время, напоминаю, 17 мая это самое время, главное, будьте искренне со своим любимым человеком, любая фальшь 17 мая будет особенно бросаться в глаза. Что касается субботы, 18 мая, то этот день мало подходит для рутинных занятий, зато прекрасен будет как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи. Возможно, будут резкие перепады настроения, бурные, но быстро проходящие выяснения отношений и желание быть в центре событий. Рекомендация любителям экстрима и острых ощущений. Не забывайте, мои родные, об осторожности. Этот день отличается повышенной травматичностью. В остальном же повышенный эмоциональный фон способен сделать этот день для вас ярким и запоминающимся. И, наконец, воскресенье 19 мая. Этот день обещает принести долгожданное душевное равновесие. Эмоции окружающих все также будут сильны, ну, полнолуние, мои дорогие, да? Но сохранять равновесие и управлять своими чувствами будет значительно-значительно проще. Если не пренебрегать рекомендациями, если не перегибать палку и использовать мягкое чувство юмора, то 19 мая можно без труда вызвать симпатии окружающих и заручиться их поддержкой. В этот день как никогда будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты людей. Проявляйте себя, мои родные. А вот с романтикой надо быть аккуратнее. Легкое увлечение и даже невинный флирт 19 мая способны перерасти в глубокое чувство. А надолго они или нет, это будет уже видно по вашим персональным натальным картам, которые мы можем рассчитать индивидуально. Ну что, мои родные, вот такой будет прогноз на неделю, по понедельникам в видеоформате, а, а вообще за подробным детальным прогнозом на э, каждый день я вас приглашаю в клуб яркожителей, где я даю рекомендации по, лунному дня, э, по лунным дням для здоровья для отношений, для дел, красота и здоровье, когда лучше делать операции или не стоит, от чего или от кого ожидать опасности, какие практики делать, в какой лунный день, естественно прогноз на каждый день, который я даю там полный, объемный, со всеми рекомендациями по сфере жизни, в том числе, это все вы найдете в нашем клубе ИРК жителей. и также для участников клуба мы делаем доступ а, к закрытым а, моим прошлым тренингам а, которые проходили и они уже некоторые включены какие-то мы будем добавлять и сегодня к вечеру мы сделаем доступ к великолепному тренингу, это практикум, там не теория, там именно практика, раскрытие девяти женских состояний, раскрытие себя любимой, а этот тренинг у меня назывался «Триумф новой женщины», кто помнит, пожалуйста, пишите в комментариях, ставьте плюсы, восклицательные знаки, пишите, насколько он вам нравится, я знаю, что многие проходили по несколько потоков этого триумфа своего и обожают этот тренинг поэтому сегодня мы его вам откроем доступ сделаем и проходите это самое время а я на этом вам говорю до свидания обязательно подписывайтесь на наш канал чтобы быть в курсе новых видео ставьте лайк включайте колокольчик чтобы получать оповещение это очень важно и конечно же я всегда рада вашим комментариям потому что Вещать, быть говорящей головой, ну, не прикольно. Я же это делаю для вас, для себя я и так вижу. Поэтому мне всегда приятно именно общение с вами. Пишите комментарии, только в комментариях, не в личку. Я в личке просто физически не успеваю все читать. Я здесь зашла в одно место, почитала и ответила. Поэтому, мои родные, мне приятно общение с вами. Мне безумно ценна ваша обратная связь и ваше общение со мной и доверие мне. Все, мои любимые, всех нежно обнимаю в комментариях, в чатах, и я знаю, я уверена, что с нами вместе вы станете еще более счастливыми. Пока-пока, с вами была Елена Дегурова, счастливой вам недели!